Всем привет, с вами Дмитрий Русул, и в этом видео я хотел бы поговорить о том, как я обычно анализирую композиции и как я советую это делать своим ученикам. Для чего вообще нужно анализировать композиции и какие композиции? Я э, в данном случае говорю в первую очередь о каких-то современных э, трендовых композициях, но не обязательно современных. То есть э, то, на что вы ориентируетесь. Есть, любому, у, у любого у начинающего музыканта, у профессионала всегда есть ориентиры или есть то, что его вдохновляет, или он что-то услышал там по радио какой-то новый хит или какой-то старый забытый хит и проанализировал его и понял, что ему это нравится, что что-то его зацепило и хочет подобного добиться в своих работах это есть у всех у каждого даже у самых а, именитых звукорежиссеров мира с обладателей грэмми и так далее у всех есть свои идолы свои кумиры и все это тесно припел... при... переплетено а, в этой индустрии то есть в этом нет ничего такого и более того, я скажу, это очень важный момент для обучения и для развития, для того, чтобы не стоять на месте. Потому что самое страшное вообще в любой творческой профессии – это когда вы просто не развиваетесь. Но это вы и так знаете. Поэтому я хотел более конкретизировать, потому что все говорят, ну, слушайте композиции, слушайте референсы, сравнивайте с референсом, там, на что-то ориентируйтесь и делайте. Ну, как бы легко сказать, а как непосредственно это сделать? И я вот предлагал, предлагаю такую небольшой, скажем так, чек-лист, он кому-то будет более применим, кому-то менее применим Может быть какие-то отдельные его элементы будут применимы только Но я решил это все обозначить Собственно у меня здесь расписаны основные моменты ну давайте начнем по порядку то есть анализ композиции вот как обычно я провожу так как я занимаюсь частенько всеми стадиями всеми этапами работы над композицией то есть от написания там текста до мастеринга то есть аранжировка саунд дизайн подбор звуков работа с записью трекинг там работа с вокалистом ну то есть очень часто приходится так работать в рамках своих проектов там в рамках своих клиентов я вот создал для себя вот такой вот чек-лист как я слушаю какие-то композиции для того чтобы вдохновиться для того чтобы заиметь э, ну, какой-то просто ориентир для конкретной работы Итак, я начинаю с аранжировки то есть я э, всегда анализирую как сделана форма но если мы говорим про поп-музыку то как правило все там плюс-минус одинаковая то есть форма уже избита давно э, их там максимум 1 2 3 штуки и все они примерно друг на друга похожи вот это касается поп-музыки то есть вот тот самый формат радиоформат там от трех с половиной до четырех минут это вот та самая классическая форма с двумя куплетами с тремя припевами с бриджем там либо с проигрышем там вступление кода ну то есть вы наверняка все это сами знаете а, далее анализирую гармонию то есть я либо ее сам слышу либо есть какие-то интересные ходы интересные какие-то подбор самих аккордов то я обязательно это анализирую пробую на слух подобрать снять чтобы просто это в своем багаже иметь потому что когда-то где-то нужно что-то придумать написать и ты можешь какой-то ход один позаимствовать там с какого-то трека но опять же в этом нет никакого плагиата для тех кто сейчас об этом подумал это абсолютно нормальная практика и вообще нет гармонии на сегодняшний день который когда-либо кто-либо еще не использовал. То есть, ну, их в принципе нету то есть либо это что-то не музыкальное что-то такое как афоничная и ну не предназначенное для широких э, масс либо это уже было то есть ну нет других вариантов на этом можно просто поставить точку и двигаться дальше с чистой совестью другое дело это все остальные элементы то о чем я всегда говорю что э, в музыке самое главное это совокупность элементов и всех вот этих стадий которые здесь представлены то есть как они были сделаны все решения микро решения макро решения на каждом из этих этапов они выстраивают уникальный звучание то есть даже если два трека похожие из одного жанра э, голос вокалистов похож в этих проектах все равно они уникальные все равно в них есть что-то самобытное в каждом из этих треков и ни у одного человека не возникнет что это я трек больше слушать не буду когда есть этот трек зачем мне тот слушать когда есть этот все равно слушает оба и но ну, это нормально поэтому на этом лучше не циклиться я знаю очень многие начинающие на этом циклится: что вот уже все сделано уже все сказано все написано как же мне там показать себя вот просто делайте то что чуть все равно вы внесете, если вы будете этим прям заниматься от и до, внесете что-то от себя интересное, и слушатели это обязательно услышат. Далее я темп анализирую, ритм, но ну, это такой, скажем так, стилистически можно это назвать жанр, то есть я смотрю, что это там рок, фанк, соул, какая-то смесь этого, какая-то новая электроника, ну то есть что-то вот такое, я все это анализирую, туда, как правило, заложен темп-ритм, то есть там в урбане, в хип-хопе это какие-то определенные ритмы и темпы, там в роке, в индии в все это там другие темпы и сам рисунок барабанов то есть я это все анализирую для себя отмечаю то есть я такой себе в голове некие такие шаблонные делаю категории а, и так или иначе к одному или к двум шаблонам я причисляю тот или иной трек это просто удобно для того чтобы вообще ориентироваться что происходит в мире музыки а, также анализирую как происходит развитие то есть что удерживает меня послушать вообще трек до конца, то есть я его слушаю, бывает такое, что мне уже хочется там на второй минуте уже переключить трек. Это тоже нормально. А, ну, не могут все, хит, все песни быть хитами, и все треки, которые там появляются в iTunes, там у именитых артистов быть прям потенциальными вообще а, песнями, которые хочется слушать на репите. Но... В любом случае, надо все слушать, потому что даже в каком-то таком проходном треке может быть какая-то очень классная идея, которую можно через себя пропустить и засунуть свой трек, а он будет хитом. То есть это, это тоже э, сплошь и рядом случается. Вот. И я также анализирую насыщенность партии, То есть что играют конкретные партии? Сильно. Такая динамика, потому что есть треки минималистичные. Сейчас это особенно популярно, когда ну за всю композицию толком ничего не происходит. Держится какой-то один пэт, какие-то очень легкие барабаны такие, даже я бы сказал, какая-то перкуссия. Э, и просто за счет вокала за счет разной мелодики за счет э, какого-то ревера каких-то эффектов просто достигается интерес а бывает что наваливают там целый оркестр и ну, то есть там куча дорожек, ты это слышишь, чтобы вначале там все начинается, например, с фано, а заканчивается там целым оркестром. Вот. То есть это тоже один из вариантов решений. То есть, анализируя все это, вы опять же это воспринимаете как свой такой багаж, как кирпичики, не знаю, там, из конструктора Лего, чтобы потом собрать что-то свое. Это абсолютно нормально. То есть, на этом этапе я вот проанализировал аранжировку код вот по этим пунктам. И далее перехожу к саунд-дизайну. То есть, я уже смотрю, вслушиваюсь в каждый звук. То есть, вот это тоже очень важно научиться вычленять звуки то есть вы слушаете песню вы спираю ее оценили полностью вы оценили эмоциональный э, фон скажу так от этой песни если она вас зацепила то есть что вам именно понравилось а, и далее вы уже переходите к деталям то есть уже как профессионал здесь как аранжировщик как саунддизайнер, вы должны услышать какие используются сэмплы для бочки для снейра э, какой, какие синтезаторы используются или может быть живые инструменты то есть как они сделаны как они настроены если это гитара то она чистая или она с овердрайвом или с овердрайвом или она с дисторшеном с distortionным таким heavy metal или такой классический рок то есть если вот эти все нюансы копаться там на самом деле просто целая уйма вариантов и все они а, могут быть использованы как какие-то кирпичики для ваших будущих треков а, поэтому на это тоже стоит потратить время особенно поначалу если вы только-только начинаете заниматься вообще всем этим делом а, в работе с музыкой это просто, ну, обязательно эта практика, прям, ну, как, не знаю, как медитации по утрам, по вечерам, э, там, йоги практикуют также, и музыканты должны практиковать вот эти анализы, и вообще желательно все слушать. Я всегда, когда слушаю какой-то трек, поначалу, конечно, я его слушаю через эмоции, то есть мне там нравится качает но потом ко второй слушай я уже стараюсь его уже так разбирать по косточкам то есть понимать что именно мне зацепило вот и мне это лично помогает более качественно работать над своим собственным материалом такой подход а, соответственно какие сэмплы или звуки использованы как звучат все партии в чем можно сделать что-то похожее я имею в виду, какие инструменты которые у вас есть в вашем арсенале в вашем секвенсоре или просто физически вы умеете на них играть что вы можете использовать что-то что-то подобное гипотетически сделать то есть опять же я не призываю воссоздавать все треки что вы услышите самостоятельно хотя это тоже конечно неплохой опыт но это займет очень много времени и это просто скорее всего не нужно но хотя бы в голове гипотетически прикинуть вот какие бы действия вы бы сделали если вам сказали вот сделали и такой бас вот чтобы вы сделали вы бы открыли такой синтезатор или взяли бас гитару вы взяли сделали то или сделали это это очень помогает творческому мышлению то есть когда у вас будет конкретная какая-то задача стоять а у вас сразу вот все варианты у вас выйдут на поверхность и вам нужно будет только выбрать что здесь я беру это здесь я беру то и все то есть это вот реально такой процесс он занимает время сразу скажу это не будет через день это не будет через неделю это даже может быть не будет через месяц но вы просто один день проснетесь и поймете что у вас уже это работает у вас уже есть этот багаж а далее перехожу естественно к постпродакшн то есть я уже смотрю сведения баланс какая была обработка сделана какие эффекты может быть интересные применялись какие-то фильтры какая-то автоматизация необычная то есть работа с пространством что дальше, что ближе. Я все это анализирую, и честно могу сказать, что очень много работ бывает, э, ну, все сделано классно, но бывает, что какой-то элемент прям я не понимаю, почему они сделали так. То есть я бы, например, если бы сводил этот трек, я бы сделал по-другому, там, более бы отдалил или осветлил, ну, то есть много вариантов. И это, опять же, моя индивидуальность. То есть, если вы даже входите в такой некий спор э, с, ну, грубо говоря, с каким-то человеком, который стоял за созданием этого трека, или там какой-то его части, или там, например, сведения этого трека. Э, тем самым вы подчеркиваете свою индивидуальность своего слуха своего вкуса и это Опять же плюс, то есть если вы планируете какую-то такую прям полноценную долгосрочную карьеру в этой области, ну, в данном случае, например, сведение, то без своего вкуса, без своего почерка а, ну просто здесь не обойтись. То есть к вам просто не будут обращаться люди там за работой, если вы будете либо просто делать свою работу тяп-ляпой там как-то поверхностно, и при этом не иметь какой-то такой вот стержень, какой-то вкус, за который вы прям будете родить, и за которым будут идти к вам. То есть это то самое качество, о котором все говорят, но никто не понимает, что это значит. То есть это ваш ваше видение конкретное ваше восприятие оно с кем-то может не совпадать это сплошь и рядом такой бывает и можете посмотреть у звезд один альбом сводился одним человеком следующий альбом сводится другим человеком это не потому что тот чем-то облажался или он стал хуже слышать там оглох например а это связано с тем что просто для того материала, который идет на следующий альбом больше подойдет мышление того другого звукорежиссера. и есть посмотреть вот реально большие такие крупные проекты и уже таких очень звездных мировых артистов можно посмотреть что география их работы над альбомом просто бесконечные например записано было все в студии где-нибудь в лондоне сводится это все, например, в нью-йорке а какой-то трек был вообще в лос-анджелесе а третий там в японии образно говоря то есть все это не просто так не потому что им некуда делать деньги а потому что они просто выискивают этих людей не знают что вот этот человек сможет свести вот этот трек так как им нужно и они к нему обращаются то есть это вот это самое Связь между музыкантом, то есть тем, кто генерирует музыку, и э, инженером, то есть тот, кто технически это все прилизывает, это, ну, это отдельно тоже разговор, в принципе, но я думаю, что вы это сами понимаете прекрасно. А, то есть, таким образом, я вот делаю анализ уже постпродакшн. То есть я всегда все ставлю, ну, такое немножко под сомнение, но пытаюсь научиться чему-то. То есть, бывают какие-то всегда интересные идеи, а, казалось бы, даже поверхностные, то есть, очень легкие. Как, ну то есть можно было самому до этого додуматься но я все равно это все себе записываю в багаж и потом могу где-то использовать то есть какую-то обработку на вокале определенную, какой-то эффект эм, какая-то работа интересная с пространством какая-то автоматизация необычная то есть я все это себе тоже так в подсознании записываю и потом когда мне непосредственно возникает какая-то ситуация я все это опять вызываю откуда-то из своих чертогов разума и у меня все это в реальном времени вот приходит я начинаю сразу какие-то плагины запускать я начинаю что-то экспериментировать у меня получается действительно действительно интересный результат и причем он может даже вообще отличаться от того что я услышал в этом треке от того что у меня было в голове получится что-то вообще третье это тоже частая ситуация а, ну и мастеринг это общий уже анализ технического трека то есть насколько он громкий как правило сейчас все делается громко но в целом насколько он громкий а, насколько выпирает например, сабы бас это опять зависит от жанра то есть например и там в роке больше там преобладают скорее низкой середины и бас и резкая середина то есть верхняя а, например, там в хип хоп наоборот преобладают там с песочные яркие частоты и самые очень низкие такой саббас которые ты не столько слышишь сколько чувствуешь телом но опять же при наличии хорошей акустики конечно же а, то есть я это все анализирую тоже для себя какие-то нюансы Uh, беру, смотрю, потому что бывает, что трек классно сведен, сделан, продаж, но я слышу, что мастеринг прям пережат, то есть он прям передавлен, где-то прям бочка начинает бить, и вокал сразу пропадает, потому что лимитр все просто срезает uh, вместе с бочкой. Uh, то есть такие нюансы тоже обращаешь внимание, и для себя решаешь, что вот ты бы хотел бы так сделать, или ты бы сделал бы чуть-чуть лимитер другой, там, менее агрессивный, пускай трек будет чуть потише, но более дышащий. То есть опять же, это вырабатывает твою индивидуальность. Uh, твой взгляд вообще на музыку на подход к работе а опять же если вы этим занимаетесь ну можно сказать с таким же хотя бы с таким же с такой же отдачей, как у меня то есть как вот я прям фанат своего дела ну или даже если вы просто хотите это освоить для каких-то промежуточных этапов все равно я вам рекомендую проводить хотя бы частично какие-то такие анализы композиции которые вам нравятся то есть еще раз напомню это прямо отдельная работа это порой даже бывает сложно то есть вы приходите то композицию уже там слушали там год два вы уже все ее кажется знаете и когда вы начинаете ее слушать у вас уже какие-то автоматические эмоции возникают и кажется ну что я делаю все понятно но на самом деле если вы прям вот, вот абстрагируйтесь от этого. И начнёте прямо вот, я хочу слушать только бочку. И вы слушаете трек, но вы слышите только бочку. вы не слышите ни вокалисты, вы не слышите текст, вы не слышите инструменты, вы только бочку слушаете. И бывает такое, что, о, так там она оказывается в этой части играет там не четвертями, а там какой-нибудь сбитый ритм. А я как-то это особо и не обращал на это внимания. То есть и таких нюансов очень много. А, то же самое касается прослушивания на разном оборудовании. То есть вы, опять же, если это касается мастеринга, вы можете послушать, например, на там, машине, трекер звучит например, на затычек, он звучит там как-то очень резко такой бывает то есть это все нужно тоже проанализировать и понять то есть чтобы для себя какие-то решения в дальнейшем более четко формулировать скажем так то есть при работе над вашим материалом а, то есть вот такой чек-лист он в Вроде бы, казалось бы, на поверхности Но очень мало кто реально по нему Прям проходит и слушает песни То есть многие ленятся, кто-то считает это ненужным Но я вам на своем опыте говорю, что Это реально работает, это очень помогает Это очень вдохновляет И вы сами, я говорю, не, не понимаете откуда Но вы когда работаете и фокусируетесь Над каким-то треком, у вас прям приходят идеи Какие-то, о, а сделаю здесь, я здесь Вот так вот, а сделаю-ка я тут вот, Такой эффект, а вот тут это я отправлю Куда-то туда, и вот когда ты садился за Вообще за сессию, открывал только там секвенсор ты даже не мог предположить что тебе такая идея придет в голову и вот ты в итоге закрываешь сессию с удовлетворением что ты это сделал и звучит просто офигенно поэтому оно того стоит и это все вот как раз таки благодаря вот такой вот подготовительной работе ну что на этом у меня все. Увидимся с вами э, в следующих видео. Всем успехов в твор творчестве. Если у вас остались какие-то вопросы или какие-то пожелания, э, или, своя, может быть, э, с, ваш метод, как вы анализируете композиции, обязательно пишите в комментариях, я с удовольствием прочту. Ну, а мы с вами увидимся в скором времени. Всем пока!